Господи, где мы в общей находимся автомат с Яшкой? а а, -а, а, -а пацаны. Ты что-нибудь слышал? А, мейд. А где дрыщ? Дал твою мать. Даже не верится. Только вчера мы веселились и вместе смеялись. А теперь наш лучший друг в сырой земле. И не говори, вот бы найти того, кто убил его. Я бы его разорвал, сука. Ладно. Пойдем, друг. Нам еще много не стоит пережить. Это только начало наших проблем. Сколько мы уже идем? Да, хазе. Вроде дня три. Блять, что это? Ты слышал? Да, а ну, суканы, вот мы и встретились. Пошли лучше бабок поднимаем, как обычно. Бомж, сук, спрячь нас, а то за нами, блять, мент гонится. Ну что, так и будем в молчанку играть? Или сразу к нам в отдел? хаха. -ха. Бля, я охуел! Чуваки! Эй! Что за... Сука! Не понял! Ёбаный в рот! Бомж! Друган! Суки! Вы охуевшие что ли, блядь? За шутки. Я в гробу что ли? Я живой, пацаны. Я здесь. Не.